Привет всем! Сегодня хочу рассказать очень забавную историю, которая со мной тут недавно произошла. Это такая типичная история про меня и Японию, по-моему. Вот 8 лет уже здесь, и по-прежнему время от времени что-то подобное происходит. В общем, стоит начать с того, что у нас карантина на данный момент нет, но, понятное дело, случаи коронавируса еще не прекратились. Это присказка. А у меня при этом а, есть недолеченное состояние, у меня астма. И она, ну, как вы знаете, астма – это вообще хроническое заболевание, и у меня оно такое, как бы сказать, оно время от времени себе напоминает. И хотя обычно я стараюсь принимать лекарства нормально, но время от времени у меня налаживается вообще состояние, я чувствую себя хорошо я прекращаю принимать лекарства, потому что деньги тратить, травить себя чем-то непонятным. В общем, я просто какое-то время их не пью. Потом мне становится хуже. Я иду к врачу, получаю пензюлей, получаю новую дозу лекарства и опять сажусь на лекарство. Длится это уже давно. Я никому не призываю следовать моему примеру. На самом деле, никогда в жизни такого не делайте, пожалуйста. Но оно так и есть. Мой врач тоже знает, он каждый раз на меня ругается, но каждый раз уже знает, что опять будет то же самое, я опять вылечусь, я опять заброшу петли карту, я опять к нему приду. Я каждый раз обещаю себе, что такого никогда больше не повторится, и каждый раз это опять повторяется. И вот совсем недавно на фоне стресса и какой-то подцепленной простуды у меня опять начался астматический кашель. Я говорю и захожусь в кашле. Вот сейчас опять. И, значит, я это уже знаю состояние, поэтому я привычно пошла за дозы лекарства. Абсолютно забыв, что сейчас не самое лучшее время идти в поликлинику и кашлять. И вот я прихожу в клинику, на стойке говорю, здравствуйте, у меня тут такая проблема. И запускаю весьма неожиданный эффект. Меня тут же выводят из больницы, выводят на задний двор, где идет дождь, стоит столик с зонтиком и несколько пластмассовых стульев. Меня сажают на пластмассовый стульчик и в качестве такого последнего жеста доброй воли включают обогреватель, чтобы мне там было не настолько холодно сидеть. Я сижу и понимаю, что кажется, я сейчас что-то очень плохое сделала. Но насколько плохое, я поняла только, когда ко мне вышла медсестра в полном ковидном обмундировании. Тогда я вскочила со стульчика, стала ей объяснять, что не, не, не, не, не вы, вы, вы, подождите, у меня никакой не ковид, у меня просто у меня банальнейшая астма, мне нужны мои астматические лекарства, пожалуйста, выдайте мне их. И я в ГЭФП постоянно же хожу. Она меня не помнила, я не знаю, то ли новенькая, то ли что, ну, в общем. Но самое страшное, я вижу, что медсестра меня не слушает. Она у меня интересуется, тест на ковид делали? Я говорю, я не делала тест, у меня не ковид, у меня, блин, астма, как всегда, я знаю эти, эти свои э, сим симптомы, дайте мне лекарства. В общем, она меня продолжает опрашивать, я вижу, что она абсолютно не слушает мои объяснения, она просто так делает галочки, а, то есть тест, не сдан, синдрома ковида, кашель. И больше никаких, понятных дел, у меня симптомов не было. И я сижу, сижу, сижу, слушаю, и понимаю, что Блин, мне сейчас выдадут какой-нибудь там стей приказ. А, а как, как, как я буду? Мы сейчас оба работаем, ребенка надо в школу собирать, надо с ней иногда в школу уходить. Как я буду сидеть дома? Я пытаюсь как-то повлиять на нее, она уходит. И возвращается с врачом, который тоже весь в ковидной амбундировании, вот в этом, то есть весь этот защитный костюм полностью одетый. Он меня видит и делает так. Морис, ну, вот тут развели! И отчитывает меня в течение минут десяти насчет того, что мало того, что я опять забыла свои лекарства, так еще и тут вот устроила вот это все, нет бы сразу сказать, что это вы пришли за своими лекарствами от астмы. Я говорю, так я говорила, так надо было позвонить и мне лично сказать. В общем, читала меня мне на этот раз знатно, выдал мне лекарства, сказал, что больше такого вообще никогда в жизни не было. Я поняла, мне не понравилось быть ковидной больной, тем более мнимой. Но Самое интересное то, что, подумав хорошенько, я поняла, что медсестры сделали все правильно. Да, конечно, я испытала некоторый шок, и было немножко неприятно сидеть на пластмассовом стульчике во дворе в холод. Но, с другой стороны, веять пациенту нельзя. Да, я говорю, что у меня астма. На самом деле, откуда я знаю, это симптомы астмы или это реально коронавирус, который я приняла за свою очередную астму. Перезаражать всех в клинике я могу запросто. То есть все они сделали правильно. Но прикол в том, что если бы я позвонила врачу, то, конечно же, всего этого бы не было. Я бы спокойно пришла, спокойно сидела в очереди, спокойно получила свои лекарства от астмы. И вполне возможно, что это была бы не астма, а на самом деле тот самый коронавирус. Кто его знает? В общем, обычно оно вот так и бывает. И у меня, и в Японии вообще. Сражаются такие два, два начала. Начало «мы все здесь друг друга знаем, я вас знаю, у вас это все опять как обычно». Ну какая же там... Какая, какие же там меры предосторожности? Ну, ну, неудобно же перед людьми. И с другой стороны, э, все-таки понимание того, что техника безопасности, она без кровью, и выполнять ее надо просто вот обязательно. И я думаю, что э, в определенной степени этому научили, в Японии этому народ научил именно... Регулярные, регулярно происходящие землетрясения, цунами, всякие другие бедствия, которые, техника поведения при которых разработана просто до мельчайших деталей. И каждый раз, когда что-то такое происходит, сразу появляется куча историй про людей, которые не следовали технике безопасности, и вот что с ними произошло каждый год когда происходит какое-то очередное наводнение или что-то по телевизору показывают людей которых спасли в последний момент и спасли бы значительно лучше если бы они не нарушили технику безопасности поэтому наверное у подавляющего большинства людей тем более людей которые обличены какой-то ну, я бы сказала властью то есть тех у которых есть ответственность скажем так то есть Всякие работники городских управ, клиник и так далее, у них это вбито уже буквально в подкорку, что нужно вести себя согласно инструкциям в таких случаях. Очень часто это срабатывает хорошо. Тем не менее, я замечаю, что противоположный подход, то есть, да ладно, ну-ну, чего в этот раз, ну, прокатит. Это тоже работает. И что интересно, работает очень часто у людей пожилых. Или, скажем так, ну вот как мой врач, сколько? Ему уже точно за 50, ну, где-то ближе к 60. То есть таких умудренных опытом, которые уже знают, которые уже эти пережили эти... Ну, эпидемии, ладно, он, допустим, не переживал, но э, переживали кучу всяких кризисов и начинают относиться к этому так. Ой, да ладно, да прокатит. И в результате очень часто именно эти люди оказываются, ну, ставят и свои жизни в опасности жизни всех окружающих. Не, врач, мой, кстати, очень хороший человек, и я думаю, что он бы следовал инструкции, даже в том случае, если бы у него было хоть малейшее подозрение, что это ковид. Но, как видите, в данном случае медсестры сработали все-таки лучше, потому что, видимо, еще свеженькие и знают, что нужно следовать инструкции. Ну, в общем. В Японии я тоже рекомендую в первую очередь всегда следовать инструкциям и понимать, что они нет балды написаны. И не только в Японии, на самом деле. Если у вас есть инструкция, как следовать в том-то или ином случае, самое простое, самое лучшее это следовать именно ей. Как это ни странно. Ну ладно, пока-пока. Увидимся в следующий раз.